Всем привет, с вами программа LabTech и ее бессмерный ведущий MoneyHobs. И сегодня мы будем рассказывать про Marcadia. Да. марк I британский тяжелый танк периода Первой мировой войны. Разработан в 1916 году. Первый в истории танк, примененный в боевых действиях. Родоначальник семейства британских ромбовидных танков. В начале 1915 года Первая мировая война начала входить в позиционную стадию. По обе стороны фронта противники зарылись в землю, опутались рядами колючей проволоки и ощетинились пулеметами. Любая атака стоила до огромных потерь, несоизмеримых с достигаемыми результатами. Многие военные понимали, что бронированные автомобили могли бы решить эту проблему. К тому же на фронтах уже действовали многочисленные и весьма разнообразные бронеавтомобили, Но проходимость тяжелых броневиков оставляла желать лучшего. После множества неудачных проектов в 1915 году был создан комитет по сухопутным кораблям, который в 1916 году и осуществил наконец создание танка. Свое название, которое с английского переводится как бак, машина получила для маскировки, чтобы противник думал, что по железной дороге перевозят именно баки. После прохождения испытаний в производство поступило 100 танков Марк I. Танк выпускался в двух модификациях МЛ и ФМЛ, то есть самец и самка. У первого на вооружении были пулеметы Льюис и две 57-миллиметровые пушки, а у второго только пулеметы. Марк I имел необычную ромбовидную форму, которая должна была дать наибольшую длину гусеницы, что позволяло преодолевать широкие окопы, которые преобладали на полях сражений Первой мировой войны. Марк 1 имел компоновку без четкого разделения танка на отделение. Двигательство насписсий проходили через большую часть длины танка, занимая основную часть внутреннего пространства. По бортам от двигателей и трансмиссии располагались проходы, служившие для размещения вооружения в спонсоне. А у лобовой оконечности танка находилось отделение управления. Экипаж танка состоял из 8 человек. Командир танка, обычно младший лейтенант или лейтенант. Также выполнявший функции стрелка из любого пулемета и порой помощника водителя и сам водитель размещались в отделении управления слева и справа. Соответственно, в каждом из спонсонов располагались наводчик и заряжающих, на замцах либо два пулеметчика на самках. А в проходах в кормовой половине корпуса находились двое помощников водителя. Порой в экипаж добавлялся девятый член задачи, которого было находясь в корме танка у радиатора из личного оружия оборонять кормовой сектор танка от пехоты. На танках-самцах основное вооружение составляли две нарезные 75-мм пушки модели Six Pointer, которые размещались в спонсионных танках на тумбовых установках. Наведение пушек осуществлялось при помощи простейшего плечевого хора без каких-либо механизмов, а для наводки орудия на цель служил простейший телескопический прицел. Сзади пушек в спонсионных самцов размещалось два 7-мм пулемета Гончес с воздушным охлаждением ствола. Кроме этого, на танках обоих вариантов один такой пулемет размещался в лобовой части танка и обслуживался командиром, и в некоторых случаях еще один пулемет устанавливался в корме танка. На танках варианта самка вместо 57-мм пушек и пулеметов в гонче спонсорных занимали 4,7-мм пулемета «Викерс». Эти пулеметы имели водяное охлаждение стволов. Углы наведения пулеметов были выбраны таким образом, чтобы обеспечивать им в сумме почти круговой обстрел, ограниченный лишь далеко выдающимися гусеницами танка. комплект пулеметов составлял 5000 патронов для самцов и 30 тысяч патронов для самок, в лентах по 320 штук. Кроме этого, каждый член экипажа имел револьер, для стрельбы из которых в различных частях танка имелись закрывавшиеся броневыми крышками порты. Из-за малой подвижности танка и ограниченных секторов обстрела его основного орудия, личному экипажу отводилась важная роль в ближайшей обороне танка. Основным средством наблюдения за местностью для командира и водителя являлись смотровые лючки в верхнем лововом листе корпуса, закрывавшиеся броневыми крышками, которые могли открываться или закрываться полностью, либо оставлять узкую смотровую щель. Кроме этого, у командира и имелись перископические смотровые приборы в крыше рубки, но из-за труднительности их использования в боевых условиях одни вскоре отказались. Остальные члены экипажа имели в своем распоряжении лишь смотровые щели в различных частях танка. С внутренней стороны щели закрывались защитным стеклом, но последние легко разбивалось при обстреле, и танкисты часто получали ранения от осколок и брызг свинца через открытые щели. На Марк 1 устанавливался ряданный шестицилиндровый бесклапыванный бензиновый карбюраторный двигатель водяного охлаждения марки «Даймлер». Имея рабочий объем в 13 литров, двигатель развивал максимальную скорость 105 лошадиных сил при 1000 оборотах в минуту. Двигатель устанавливался на раме в средней части корпуса вдоль продленной оси танка. Два топливных бака емкостью 114 литров каждый размещались по бортам отрубки в самой верхней части танка, так как бензин подавался в двигатель с самотеком. При сильном наклоне танка во время движения подача топлива могла прерываться, и тогда одному из членов экипажа приходилось вручную переливать бутылкой бензин из баков-карбюраторов. Как и у Lightwheel, задние колеса предназначались для управления танком. В одном из боев колеса отстрелили, но танк не потерял управляемости. После этого задние колеса на танке не устанавливали. Кстати, видео с Lightwheel тоже есть на этом канале. Боевая масса танка составляла 28 тонн самец и 27 тонн самка. Длина корпуса 8 метров без хвоста и почти 10 метров с хвостом. Ширина корпуса 4 метра 200 сантиметров у замцов и 4 метра 380 сантиметров у самок. Высота 2,5 метра. Бронирование танка от 5 до 12 миллиметров. Продлеваемая стенка 1 метр, преодолеваемый ров 3,5 метра. Танк поступил на вооружение в августе 1916 года. Впервые был использован английской армией против немецких позиций 15 сентября 1916 года во Франции в битве на Соме. В ходе боя выяснилось, что конструкция танка недостаточно отработана. Из 49 машин, которые англичане подготовили для атаки, на исходные позиции выдвинулось только 32. 17 танков вышли из строя из-за неполадок. А из этих 32 начавших атаку, 5 застряло в болоте и 9 вышли из строя по техническим причинам. Тем не менее, даже оставшиеся 18 танков смогли продвинуться в вглубь обороны на 5 километров. Причем потери англичан в этой наступательной операции оказали 20 раз больше обычных. Сегодня единственный экземпляр танка Марк 1 выставлен в Британском музее танков Боингстон. Он сохранился в Хеттфлисской усадьбе, где когда-то и проходил первое испытание. Заканчивая это видео, я хотел немножко рассказать о будущих видео с танками, которые вы сами сможете выбирать. Вам всего лишь надо написать в комментариях именно тот танк, который вы хотели бы, чтобы я рассказал в следующих видео. Ну конечно же, не забываем ставить лайки и подписываться на канал. До встречи!